Просто удивительно, насколько наше сознание определяет нашу жизнь. Еще в 17 веке французский философ Френа Декарт писал «Cogito ergo что можно перевести как «Я мыслю, следовательно, я существую». Хотя более точно эта фраза должна звучать как «Как я мыслю, так, следовательно, я и существую». И поэтому, когда другой философ уже нашего... Времени Маршал Брюс Мэттерс 3 Говорит, что человек может достигнуть чего угодно Если сможет поверить в это То он не преувеличивает И в сегодняшнем видео я покажу, как ты можешь увеличить количество своих подтягиваний Буквально по волшебному щелчку пальцев Ребят, на канале уже 100 тысяч подписчиков Но только 8 тысяч из них включили уведомления И смотрят ролики, как только они выходят и с этим большая просьба, если вам нравится наш канал, если вам нравятся те видео, которые вы смотрите и вы хотите нас поддержать, включите уведомления, смотрите ролики и пишите комментарии под ними, чтобы показать алгоритмам YouTube, что мы действительно делаем стоящие видео. Если вам не нравится наше видео, то напишите в комментариях, почему, предложите свои идеи и, может быть, мы к ним прислушаемся. А если не прислушаемся, то просто берите и отписывайтесь к чертям от нашего канала, потому что мы хотим видеть среди наших подписчиков только тех, кому действительно нравится наше творчество. А теперь возвращаемся к теме видео. Скажу сразу, что метод, о котором я сегодня буду говорить, подойдет тем, кто подтягивается сейчас 17-20 раз. Больше можно, меньше нет. И он позволит уже на следующей тренировке, на следующем том, тестировании максимумов, прибавить 3-5 повторений в зависимости от того, насколько ты уверен в своих силах. Этот способ называется обратный отчет И он заключается в том, что вы будете совсем по-другому считать Количество повторений, количество подтягиваний, которые выполняете на перекладине Как это обычно происходит? Ты запрыгиваешь на перекладину и начинаешь считать 1, 2, 3, 4, 5 и так далее И чем дальше ты в подходе, чем больше ты повторений сделал, тем тяжелее тебе становится И здесь дело не только в том, что твои мышцы устают Что креатин в мышцах заканчивается и уровень энергии падает Гораздо большую роль играет сам факт того, что количество повторений увеличивается, что ты с каждым разом называешь более высокую цифру: 15, 16. Обычно бывает так, что первые 10-12 повторений у тебя проходят очень быстро прям в лед улетают. А затем, как будто ты попадаешь в болото, как будто начинаешь нему вязать, ты делаешь каждое следующее повторение, и с каждым следующим повторением становится тяжелее и тяжелее. 17 повторений, 18, ты вымучиваешь из себя, спрыгиваешь с турника и чувствуешь, блин, фух, вот это подход я сделал. Вместо того, чтобы начинать считать с единицы, мы начнем считать с двадцатки То есть первое повторение это 20, второе повторение 19, третье 18, четвертое 17 и так далее вниз То есть ты изначально ставишь ту планку, которую ты хочешь достигнуть И с нее уже начинаешь спускаться Таким образом, чем дальше ты уходишь в подход, конечно, тебе становится тяжелее Но при этом в голове цифры с каждым разом становятся все меньше и меньше и Этот способ работает по двум основным причинам Причина первая, о я уже сказал. Ты гораздо чаще устаешь в голове, чем в мышцах. На самом деле ты гораздо сильнее, гораздо выносливее, чем ты себе это представляешь. Это доказано многочисленным исследованиям. Человек намного выносливее, чем он о себе думает. И если ты сможешь выключить в голове этот рубильник, который тебя ограничивает, ты сможешь сразу же добиться более значимого результата. И именно это мы и делаем. Вместо того, чтобы напрягать себя большими цифрами в конце подхода, когда мы устали, мы ставим туда маленькие цифры, а все самое сложное мы делаем в начале. 20, 19, 18 мы делаем в самом начале, когда мы свежие, мы проходим этот путь. А дальше нам остается добить несколько повторений, которые сделать будет не так уж и сложно. Второй момент связан с тем, как мы ставим планку. Если ты посмотришь на спринтеров, они никогда не ставят себе финишем, конечную черту если вдруг ты бежишь спринт и ты ставишь себе финишем конечную черту то ты начнешь сам неосознанно замедляться ближе к ней для того чтобы остановиться у этой черты спринтеры так не делают они по максимуму топят вперед Пока в какой-то момент не пересекает эту самую черту. И спринтерам, конечно, легко это сделать, потому что у них есть трек, у них есть линия, они просто бегут дальше. Когда ты занимаешься на турнике, поставить эту планку выше бывает тяжело. Если ты сейчас подтягиваешься условно максимум 19 раз, то ты, конечно, можешь сказать: в этом подходе я сделаю 21 повторение. Но в район 19 ты, скорее всего, снова сдохнешь и придется спрыгать с турника, потому что это так не работает. Зато Работает обратный отчет, если ты с самого начала начнешь подтягиваться с 21 повторения, затем 20, 19, 18, и так будешь считать вниз. Соответственно, 19, тебе останется делать всего два повторения. Не 20 и 21, а 2 и 1. Это гораздо легче произносится, ты прямо говоришь, когда 2. Попробуй произнести 20 и 2.